Доброе утро, вечер, день, ночь. Не знаю, что у вас там. Тема сегодняшнего расклада – это «Что он, она почувствовал, когда вы?». Э, вставляем в вашу какую-то ситуацию э, его реакция, его, ее реакция и мысли. Первое, второе, третье, четвертое – Выбирайте любое времечко в комментариях. Я поговорю с теми, кому это интересно. Дорогие мои, э, вот да. Э, Представляем какую-то ситуацию с этим молодым человеком. Я, я не говорю, чтобы она как-то была. Давайте ту ситуацию, которая прошла, но вам интересно, что и реакция этого человека? Поэтому что он, он, она почувствовал, его реакция мысли. Соответственно, почувствовал логично L прошедшее время. Спасибо. Поэтому, а то, что он почувствует, вы, конечно, можете это перефразировать, но я немножко не думаю, что у всех это как-то получится для себя что-то выяснить отсюда и тому подобное. Расклад, соответственно, предполагает действия, которые были совершены, а не которые совершатся в каком-либо вашей красивой, прекрасной голове. Поэтому вот, короче, как-то так. Давайте погнали далее. Ставим на паузу, чувствую, представляем ситуацию, ставим на паузу, дышим. И потом с нормальным состоянием, средним умиротворением смотрим, какая же вам нравится больше. где вы чувствуете, что там именно для меня есть некая информация. Так, скорее всего, лучше и лучше всего выбирать. А не, а, какой же офигенное настроение, либо ой, какое унылое. Поэтому вот здесь надо что-то среднее, равновесие держаться. Чтобы что-то получилось Поэтому десятка чаш, это отлично Десятка чаш, любовь, и любовь, любовь Поэтому давайте дальше Здравствуйте, кто выбрал голубой вариант Давайте на голубого мужчину Давайте на мужчину прям Первое на мужчину Потом на женщину давайте, Что он почувствовал Когда вы Ситуацию Когда вы что-то там его реакция и мысли. Давайте, что он почувствовал? Давайте, что он почувствовал. Давайте, его реакция и его мысли. Может, бородку почувствовал? Так, что он почувствовал? Его реакция и мысль. Так, рыцарь мечей, туз. Повешен, застали врасплох. Так, что он почувствовал? Опа, приплыли. Я бы сказала, опа, приплыли. Заживое задели, это точно. Здесь заживое. Что он почувствовал? Его реакция. Как будто что-то с нехоти почему мне кажется, что здесь кто-то кого-то склонял на какие-то вещи, а так все нормально? Что он почувствовал? Ну, какое-то внезапное ощущение, внезапное. Это то же самое, когда мужик не ожидал, а вы позвали его куда-то. Это то же самое, когда человек что-либо не ожидал по отношению к вам, но это, в принципе, я не говорю, что он не ожидал прям сильно от вас. Но здесь как будто немножко вы застали врасплох, именно по ощущениям рыцарь мечем у нас суд и тройка чаш. Я бы не сказала, что здесь как в негативе. Нет, вот здесь есть момент позитивного хотения чего-либо по отношению к тому, чего вы там натворили и сделали, ну то есть я, не бы, я бы не сказала одобрение, но человек был бы как-то не против что-либо как бы сделать, но не совсем запросто, просто помыслим немножко. возможно, человек ожидал от вас каких-то таких предположительных вещей, если вы, в принципе, уже давно знаетесь. Но вот здесь как-то неожиданное застание врасплох именно вот такого какого-то момента. Возможно, человек к какому-то это действию привык, но при этом не против. Здесь положительно, но здесь просто застали врасплох, и все. Так, что он почувствовал его реакцию? Обманываться вот, рад, вот то же самое. в принципе, здесь положительная реакция. Но дело в том, что человек здесь чего-то очень сильно просто не хотел. Либо не хотел так скоро, либо не хотел в данный момент каких-то действий в соотношении эм, от вас. Вот здесь правда, здесь как будто что-то огорошили чем-то, но при этом человек не против этого. Ну и не совсем за. Вот здесь реакция «не бей, не мини не кукареку». Ну да, вот здесь но здесь очень сильно какое-то некое разостание врасплохо, офигение. Амдуль... Не... Кого-то здесь, кого-то что-то чем-то огорошили, возможно, некой новостью. Либо каким-то женщинам-поступком, либо каким-то предложением. Но мне хочется сказать, каким-то предложением, каким-то поступком. В принципе, человек не против этого. Человек за это. Но дело в том, что это он не предполагал, либо не рассчитывал на данный момент что-либо сделать. Но как-то здесь... Со скрипя зубами пришлось, со скрипя зубами придется что-то с чем-то там смириться, либо что-то сделать для вас, либо как-то поступить. Вот здесь немножко со скрипя сердцем у людей а, произошло вот именно какая-то реакция, то, что вы там какое-то что-то начудили, либо все вместе, либо еще что-то. Что он почувствовал? Здесь больше какое-то некое удивление застанием врасплох, больше какого-то некого позитива. Но есть вот какое-то чувство такое металлическое, что в принципе, да, человек не против, но, возможно, не так скоро. Возможно, не прямо сейчас. Либо, возможно, вы просто застали врасплох, что человек бы хотел бы, а вы, возможно, первее просто сказали: либо человек, в принципе, не против, но вы человека огорошили просто. И вот здесь немножечко вот Здесь какая-то давка именно по отношению. Вот эта ситуация давящая не особо приятна, но человек не против. Вот, того, что вы там натворили, что вы сделали. Здесь я, я, я бы не сказала, что человек одобряет. Ну, здесь я бы очень бы сказала, даже намекнула, даже бы очень хотела намекнуть вам, то, что человек какие-то действия особо не одобряет, но как-то пришлось, как-то вот именно, как-то вот, как-то, может быть, он такое э, свершение событий как-то предполагал, но не, но не думал, что так скоро. Это вот то же самое, что огорожила у тебя ребенок. Будет либо то же самое, что я хочу от тебя вот это, вот это. Давай прям сейчас им не вообще не мотай. Вот здесь вот какое-то такое внезапное ощущение. Но и при этом здесь... Да, да, но я еще... Ну, да, ну, можно. Ну, блин, ну, да, ну-ка, ну, ну как еще. Ну, давай, там. Вот какой-то такой момент и ощущение здесь. По большей степени. Да. особо просто, не, не особо, ну 50 на 50, приятности и неприятности, здесь как все-таки больше чего-то как должен, ну да, я должен вот это, вот это, ну а что я, а, а что я, не мужик что ли, либо а что я, вот такой, -то. а что я правый, левый, здесь вот к сожалению, либо к счастью, я уж не знаю, какой-то какой, какой -то вот такой больше момент а, нарисован. Некая радость присутствует здесь в каком-то, в каких-то вещах, но и одновременно здесь какое-то, ну, одобрение очень сильно. Возможно, какое-то скоротечное, с какое-то событие. Мир тройка поставить все точки на Поэтому вот. Давайте дальше. Ну здесь вот какой-то какой как поставили как перед каким-то неким фактом, перед чем-либо, что человек должен какие-то просто предпринять либо просто принять какую-то ситуацию. Вот здесь больше какая-то как новость, больше проигрывается либо как состояние, либо как вот вот давай здесь и сейчас. Вот здесь вот как-то как, как, как предложение от женщины. Но одновременно это какой-то некий факт и некая действительность. А чё я лево, чё я право, чё я не могу. В принципе, я, я не против, но вот я бы не, не особо хотел, может, в данный момент, либо в данный... Ну, какой-то такой бе не ми не кукареку. Поэтому давайте дальше. Здравствуйте, кто загадал у нас? Ну, как-то да. Здравствуйте, что? Она почувствовала, когда вы вставляете свою ситуацию, ее реакция мысли что она почувствовала, что она почувствовала? И ее реакция идем очень глубокая какая-то позиция с каким-то одним нищим. Ладненько, соответственно, да, принцесса мечей. М -м -м. <смех> Что вы такое неприятное загадали Что в принципе для женщины не особо Это как-то было актуально, неприятно и... Ну здесь Не особо это что-то фу, да фу, зачем оно мне надо? Вот здесь, вот какая-то женская реакция больше негативная, чем какая-то позитивная. Дорогие мои, мужчина, что же вы такое интересное предложили? Или по взаимодействии, что женщиной настолько было катастрофично, не очень сильно приятно и даже немножечко унизительно? Ну, это попахивает очень сильно. Здесь очень сильно что-то неприятно случилось. Не знаю, что же вы там предложили, но даже знать особо не хочется. Короче, что она почувствовала? Я бы не сказала, здесь интерес. Здесь какое-то вот недоброжелательное. Это вот то же самое, вот вы говорите что-то женщине. Не, mm -mm. отстань. Ну что-то типа такого вот именно по ощущениям. Не хочу, отстань, У уйди, отойди, берегись. Ну, берегись, но здесь больше не берегись, потому что здесь нападающих каких-то арканов больше нету, здесь больше отграждения, да зачем оно мне надо, да ну нафиг, что-то, что-то, какая-то ситуация произошла не очень сильно приятная. Не знаю, что же вы там написали, не написали, а похоже, что написали, похоже, что-то узнали и тому подобное, но здесь больше как отграждения в конфронтацию, возможно, не поняла шутки вот здесь возможно непонимание вас потому что здесь двойка все равно у нас паш мечей двойка мечей двойка мечей здесь про немножко противостояние но здесь именно с оттенком 9 жезлов то есть отграждение, не особо приятное, то есть если бы здесь позитивная была бы карта вот насчет этой, то здесь, да, человек возможно воспринял, что это в шутку, как-то да, как-то посмеялся возможно над собой, либо что-то еще легко воспринял некую ситуацию хотя она не была какой-то однозначной здесь же человек, наоборот, девятка жезлов немножко огородился, немножко не понимает, что вы там сказали немножко не принял то, что вы что-то сделали по отношению к этому человеку, здесь я Ощущение не принятия ощущения да ну его нафиг зачем оно мне это собственно надо поэтому вот поэтому вот вот вот вот так М -м да чат видны все сообщения Поэтому что-то очень сильно, да, да, неприятное. Поэтому дальше его реакция. Соответственно, да ну нафиг. Возможно, здесь и вот вы задели человека очень сильно. Девятка пентакль, шестерка Чаш и э, Смертушка. Возможно, вы очень сильно задели достоинство этого человека. Либо его заслуги трофеи, либо то, что он сделал. Ну как-то вот как-то, возможно, вы не восприняли этого человека всерьез. И этот человек немножко оскорбился. Вот здесь некий, некое ощущение такого оскорбления как личности себя и тому подобное немножечко вот заделива за живое человек может человек что-то хотел сделать человек что-то сделал а вы вот как-то это восприняли не так здесь тоже какой-то отзыв либо какое-то что-то может очень сильно негативно просто проигрываться но здесь женщине очень сильно это неприятно как задели за живое ну какого ж хрена он так со мной поступает То есть почему за что Зачем? Вот здесь вот какая-то такая реакция, больше, больше, конечно, отстраненности и негатива, да зачем, да нафиг, и, не знаю, по шапке надавался, я так понимаю, женщине не хотелось, Ну, соответственно, по, по мыслям, луна, башня, иерофант. Честно, Че -че -че. честно, я бы здесь сказала, луна, башня, иерофант, мысли. Здесь непонимание конкретно того, чего вы хотите от этого человека, либо не принятие того, какого-то вашего предложения, либо поступка. М -м -м. Ну, то есть, возможно, здесь мужчина что-то адекватно сделал, но женщина это восприняла полностью. «Слышь, чё? Это какого хрена произошло? Это что такое было, блин?» И вот здесь вот именно какой-то такой контекст. То есть я не говорю, я не утверждаю, что там мужчина не прав, либо прав вообще ни в коем. Но здесь именно непонимание по Луне, что вообще произошло, какого хрена, почему, шок, а так можно, зачем он это сделал, либо зачем это произошло, какого лешего и тому подобное. Это вообще правильно? Ну это, вообще... это нормально? То есть вот здесь вот какого-то вот такого, а, -а, -а, -а что, что за ахинея творится со мной? Вот здесь вот, да. Вот как-то, как какая-то такая немножко дичь, жуть и неприятность. Вот, вот, дорогие мужчины, вы простите, но вот, но здесь по-другому как-то так. Женщина не поняла сразу абсолютно, что произошло, либо не, возможно, не восприняла ваши какие-то слова, либо неправильно их поняла, либо неправильно восприняла какую-то ситуацию также. Но здесь, возможно, до, до, вплоть до такого, до какого хрена ты меня вообще не знаешь, а что ты мне там что-то делаешь? То есть, Задевание, за чувство, за живое, и вот очень сильно неприятно. Возможно, какие-то оскорбления, возможно, вы что-то нормальное сказали, но женщина это восприняла как-то как оскорбление. Я здесь не даже не пытаюсь особо понять, потому что здесь мож, может, могут реально аж мысли путаться. Может, вы как-то человеку... Но здесь очень все негативное. Отстранение негативное и тому подобное. Следующий вариант красный. Поэтому, вот, короче, как-то так. Ага. Так, все, да. Просто написала, что мне надо вырезать. Поэтому давайте далее. Здравствуйте, кто выбрал у нас красный. Обстоятельно красный вариант. Спокойный такой. А щечки загорели? Давайте посмотрим, что... Он. что он почувствовал, когда вы, что-то там, какая-то ситуация, его реакция, мысли. Что он почувствовал, может, жарко также стало, его реакция, его мысли, что-то, что-то прям, да. Так, что он почувствовал, двятка жезла. реакция? Мужчина в этот момент подумал тоже и головой. Если что, если что, в этот момент была голова задействована. Ладненько. Ну тут семерка чаш там просто в почувствах и сидела. Так, мысли. Здесь уже более положительное. <смех> Прямо это да, этом отношении, чем с первым, более положительное. Мужчина обдумал, кстати, ваши какие-то действия и принял некое решение. Хм. О, здесь что почувствовал. Я бы не сказала, что вот смотрите, если кто-то что-то на доверии связано, здесь не особо некое доверие. Какой-то, возможно, вашей идеи, либо какое-то вашему вашем отношении. Здесь не особо доверие. Но, но вы какую-то то ли мечту его сделали, то ли еще что-то. Что-то что сделала, сделала женщина, то, что он давно хотел. Но здесь очень сильно какой-то приятный момент. Да, приятное ощущение, даже в девятки, и... В влюбленных, то есть, возможно, человек также не ожидал, но именно что-то от вас здесь более глубокое, спокойное, размеренное что-то. Здесь именно такое ощущение от человека по отношению к какому-то событию, что вы там загадали, умеренно спокойное, но и при этом, то есть, человек, возможно, не ожидал так же, как по первой позиции, либо в этот момент, либо в данный момент что-либо. Но при этом был немножечко, даже очень сильно, я бы сказала, рад. Возможно, так скоро, либо, возможно, просто не поверил чему-то, прям сразу, что это произошло. То есть вот здесь немножко неверия в то, что происходит в действительности. То есть немного вот, вот какой-то такой контекст. Что, серьезно? Что, реально? Да, да. И вот, вот это ощущение, как Алиса в стране засердевает чудес. Куда я попала? О, мир существует такой, и вот здесь вот именно немножко вот как-то как вот попасть, как попасть туда, куда не знаю куда, но при этом как-то приятно. Вот здесь именно семеркой и в девятке, я бы сказала, вот именно раскрытие как Алиса в стране чудес, но здесь влюбленные. здесь определенно человеку это понравилось. Ну чуть-чуть добавила рыцарь жезлочки? Добавлю еще. Тут кубков, хватит мне тут гнать Здесь что-то человеку очень сильно понравилось человек что-то не... Неож... она умеет Это вот как некоторые люди она умеет пить, да ладно Ладно, я ничего не заказала просто Поэтому вот И вот здесь какой-то, да ладно И вот именно ощущение вот такое Почувствуем Реакция тут Человек очень сильно как-то я бы сказала ну подумал головой здесь прям подумал головой в отношениях вас. Вы, вы вы вы правильно ли? Возможно какая-то некая оценка. Возможно, молниеносная реакция, здесь говорится именно о молниеносности реакции, об ответном реакции, то есть реакция здесь была, возможно, не знаю, это то же самое, когда вот, как, не знаю, в лифт вошел, все, там поцелуй понеслось, вот здесь, вот какой-то, вот здесь какая-то ответная реакция то ли была, то ли... Как прослеживается, здесь не может быть, что человек бы на это никак не отреагировал, здесь реакция была, и она реакция была бы, сказала бы, действительности, то есть здесь каменное лицо, прям покер-фейс, это сразу не ваш вариант, здесь реакция и была, и сказана, и показана, причем. Здесь какая-то ответная, все это было. Возможно, человек вам что-то сказал после этого, что в принципе для него очень сильно важно. Здесь, как-то о важных вещах. Именно реакция, я бы сказала, положительная. Но она не была однозначной. Вот какой-то такой момент, я бы сказала, по рыцарю. Человек, давайте так, человек сказал то, что на самом деле думал и чувствовал на тот момент. Он показал истину своих каких-то черт, отношения, понимание, как надо, либо как не надо. То есть что-то он сказал от сердца здесь. И, соответственно, сказано ему продуманное что? Это здесь кто? Кто? Может, предложил замуж? А давай вот так вот. То есть здесь какой-то такой, возможно, вы куда-то там переехать или переезд. Может, здесь вот какое-то такое ошарашение, но при этом какое-то приятное. Признание в любви, но при этом признался в ответ. Здесь у вас, кстати, возможно. Но здесь именно реакция, и она... Здесь король чаш, рыцарь мечей, тройка мечей, королева жезлов ответной была на двойку жезлов. Двойка жезлов, здесь двое люди, людей помогают друг другу в одном деле. Соответственно, я бы сказала, здесь ответная реакция, и она, и она случилась. И она была от сердца. Как человек действовал, как человек мыслил на тот момент, он на самом деле так и думал, так и чувствовал по отношению к вам. То есть, то есть не, не говорите, пожалуйста, мне, что здесь он что-то там сделал противоестественно. Здесь естественно, но при этом как он думал, как он мыслил, как он и хотел, как он и желал. Здесь вот именно реакция такая, такая от, от, от, от глубины и правда то, что он хотел. Что, что вы загадали? Я не буду покачать комментарий подпозже. Ладно, давайте мысли, мысли, мысли. Я этого достоин. Пусть у нас просто не тройка жесткого рыцарь догоняет. Я этого давно хотел. Я этого достоин. Мне это положено. Вот здесь какая-то вот такая, я, я это хотел, вот какой-то такой момент немножко ребячества, именно по тройке жезлов, вот в таком сочетании хотение, прямо от души, и именно тройки жезлов просто, ну я этого хотела, ну, у меня такая была мечта, я этого достоин. Здесь почему-то вот какой-то такой момент. Ой, ладненько, там, вас читать, наверное, что-нибудь написали уже. Поэтому вот здесь вот какая-то такая вот... -вот... Реакция, ну да, ну хорошо, ну класс, ну давайте, ну давайте да, король жезлов, колесница, я этого достоин я этого заслужил, да, мне это надо, да, мне это нравится, вот здесь реакция какого-то вот такого вот попития, поб вот именно в, в мыслях, то что вот, вот, вот, вот да. Ну, как сказать, как, вот, как будто что-то сделали такое, что человек давно хотел, человеку это приятно, человек выразил какую-то некую благодарность в своей ст ст ст степени, форме. И потом почувствовал себя прям героем мужчины. Здесь вот такое ощущение при поднятии, то, что я этого достоин, наконец-таки, либо что-то такое, ура-ура. Здесь очень сильно какое-то положительное влияние, значение и тому подобное. Поэтому, вот, дорогие мои, вот, короче, как-то... Приветики, приветики. О, спасибо. Ширнстоун, спасибо. Поэтому, дорогие мои, спасибо. Да. Ну вот, короче, какой-то такой момент. Что она почувствовала, когда вы... Ситуацию ее реакции мысли. Что она почувствовала? Что она почувствовала, когда вы что-то там она почувствовала ее реакции ее мысли? Что у нас за скучание? Интересно, интересно, интересно. Так, что она почувствовала? Пятерочка же. Прям вызов, вызов, вызов, ядрин матрет. Поэтому что, он, что она почувствовала? Ее реакция. Второй чаш, скучание. Не зря четверка чаш, потому что у нас и смерть. Уже. Здесь похоже, как проигрывается одна и та же ситуация. Ну, то есть человек что-то ожидал, в принципе. Здесь женщина, я так понимаю, ожидала каких-то действий. Ну, опять, и снова. Ну, что типа такого. Ладненько, и мысли. Мани дурмане что-то говорит, да что-то не попад. Интересно. Здесь интересно. Так, пятерка жезлов, так, что, что она почувствовала? Вызов брошен. Я готова. И вот здесь некий момент вот би, би, битье в грудь себя самой девушки. Я готова, ну вот, вот это то же самое, ну ладно, ну хорошо, Но ну, я вот сделаю вот так вот, ну, я, я, я молодец, я знаю, что надо сделать. Вот здесь как три кота, -ка -ка -ка два кота и одна кошечка, мяу. Вот здесь вот то же самое, как кроме, Думает, а я знаю, что надо сделать. И вот здесь вот женщина вот именно почувствовала какое-то, ага, ну я знаю, что надо сделать. Но именно вот как-то по-женски, немножко вот с такой хитрецой, немножечко как вот с ощущением вызова. Слышь, вот так, я поняла тебя. Вот здесь немножко именно пятерка жезлов подчеркивает некий вызов. Мак у нас, соответственно, я сама, я молодец, я знаю, и у нас умеренность, именно вот в таком контексте, поэтому я сказала, я знаю, что надо сделать, и вот здесь вот какой-то, я не знаю, перехитрить весь мир хотела, я так понимаю, ладно, но здесь вот именно ощущение такого вот взятия на понт, вот либо саму себя, либо человек, как-то невербально это женщина. такое взятие на понты, окей интересно а, вот такие, такие ощущения. я знаю что надо сделать я, я я а я вот знаю да я умничка молодец не теряет надежды главное это шикарно по мыслям никто здесь теря... не теряет надежды поэтому ее реакция. Ее реакция здесь какая-то грустнявая. Здесь какая-то больше, как немножечко задели за человека. Да. Здесь реакция так же, как и в первой. Здесь задение за живое. Но здесь что-то что вот, вот... Я ей говорю, что-то не особо приятное. Но вот что-то произошло между людьми. Не особо классное. Не особо приятно. Но вот заделать за живое также. Вот, возможно, какая-то недооцененка. Это вот приготовила все, а он не оценил. Это вот сделала все, а он какой-то такой левый. Вот здесь именно вот какая-то вот такая момент реакции неоцененная, неудовлетворение. То, что он как-то сможет... Что-то человек, правда, сморозил, что у вас просто повернуло некое... Ну, блин, опять началось, а. Здесь вот какой-то такой момент больше. Ну, задели за живую женщину, да. Реак... Я бы сказала, с привкусом грусти и с привкусом, ну, опять. Здесь вот по реакции больше по ощущениям все могу, все умею. А вот реакция, ну, блин. Здесь вот именно какой-то, ну, блинский. Ну, блинский блин. Вот такая реакция. Поэтому помыслим. Что самое интересное, помыслим. Кто-то здесь просто ерундит, кто-то вас. Девушка, здесь подозревает мужчину в чем-либо. Не особо доверяет раз. Здесь у нас семерка мечей, туз, император. Туз мечей и луна. Дорогие мои, если вы. Здесь если дама сама на себя, не думайте, что вы самая хитрее этого мужчина. Мужчина, если вы думаете, что вы хитрее, тоже не думайте так. Здесь, здесь каждый как будто думает, что самый хитрый». Он меня обдурит, я его обдурю, обдурим мы друг друга, все будет у нас идти окей. Okay. Либо то, что он дурит мне голову. Вот здесь вот какой-то момент дурения. Кто-то кому-то дурит, придуривается, припудривается. Здесь вот кто-то, я бы сказала, женщина думает, что вы там дурите голову, да либо что вы говорите неправду, ну именно мужчина, что вы какую-то ахинею творите, либо творите ахинею, но здесь вот какой то припудривание, запудривание, да что то что то что то вот, как-то не то говорит, либо вот какой-то момент недоверия по отношению здесь к мужскому полу, либо также я сделаю так, я обдурю, я что-нибудь сделаю, и чтобы он там что-то для себя понял. Здесь вот именно дурение либо в сторону самого человека, что человек дурит по отношению ко мне, либо что я обдурю этого человека, но это да. Не обязательно будет все, по-моему. Вот здесь немножечко луна, я бы сказала здесь как именно женщину, что вот я вот все смогу и тому подобное. Именно... У меня она часто здесь проигрывается именно в контексте обдуривания самой женщины. Сама женщина кого-либо. Ну, именно Луна и в таком сочетании немножечко, да. Я сама себе, ну, мне тут меча, я сама все сделаю. Я сама сделаю так, чтобы он там извинился. Я сделаю так, чтобы у нас все было. Либо я думаю так, что он меня обманывает. Я думаю, что он меня здесь на ее чистой воды. Здесь, может, вот именно в каком-то таком контексте и так и так проигрывается. Смысл? Может, это все вместе может. Может и все вместе. Поэтому вот, короче, какой-то такой момент здесь происходит. Задели, сбруснулось, неприятненько, чего-либо. Но я бы сказала, здесь как будто человек к этому то ли привык, то ли как-то предполагал такое развитие. Здесь нету такой катастрофы как по первому, да, но здесь есть как момент привычки. Здесь, соответственно, по ощущениям у нас Максис, смогу все сумею, и здесь кто-то кого-то дурит. То есть, возможно, здесь человек либо с вами, э, с мужчиной, я так понимаю, я так понимаю, с мужчиной здесь какие-то проживали одни и те же моменты, что карты не слишком нагибательные по ощущениям, но и не слишком такие приятные. И неприятные то есть возможно человек либо привык либо вы не первые, либо кто-то еще вот, вот здесь вот я могу вот это предположить по такому сочетанию Но здесь однозначно женщина сама по себе женщина э, да вы смотрите вы смотрите если вы загадали здесь эту позицию У -у -у -у -у -у. Без вас и вас женили, поэтому вот так. <с> поэтому вот так. Ну, ну смотрите, смотрите, как, как вот, как, какие у дамы заморочат, то вот и бойтесь. <с> бойтесь. <с> Либо не боитесь, поэтому как угодно. Поэтому вот, короче, как-то так. Давайте ж погнали далее. Здравствуйте, кто выбрал фиолетовый вариант. Он почувствовал, когда вы вставляем вашу ситуацию, его реакции и мысли, что, что он почувствовал, его реакции, его мысли. Ну же, не зря я вот таким тоном. Обычно статично, не особо классно. Ладенько. Королева мечей, четверка пентакля, четверка мечей, тройка мечей. Окай. Чего же обдумывал-то, интересно. Ладно, что он почувствовал? Холодок по вене. На полном серьезе оно так и есть. Сила, десятка мечей. Вот-вот то же самое, но только по вене у человека. Здесь именно какой-то вот как-то что-то шок как так и вот здесь вот именно первый вариант не то здесь немножечко как как же сказать то можете предчувствием ладненько Революция. что здесь творится мысли дайте-ка мне подумать. Либо здесь оптимист, которому все по плечу, либо здесь человек, который меняет свои взгляды и все превращает в позитив. Здесь очень сильно странно. Как кто-то поставил то ли точку, то ли еще что-то, но человек как будто так здесь, в принципе, немножечко холоток по, по, по венам, я бы сказала, прошел по, по, по чувствам. Но здесь именно королева мечей, десятка мечей, и сила. Какая-то не особо возможная ситуация для человека-мужчины, для человека-мужчины, которого это являлось неким шоком, даже загрустнул человек. Но человек это больше как в реакции показал, как больше некую доброжелательность, но внутри скрипели кошки. Здесь вот именно вот реакция положительная, принимающее, но это человек очень сильно и опечалило, и по чувствам побило напрочь, то есть здесь ощущение некой потери, ощущение холодка, ощущение невозможности. Возможно, здесь женщина в каком-то решении каком-то сказала, возможно, женщина порвала, а он был не согласен, либо как-то женщина что-то поставила, какие-то факты, а он это не принимал. Но здесь больше, конечно, да, здесь немножко ошарашение человека на полном серьезе, и реакция была более-менее доброжелательной, более-менее добропорядочной. Если как-то вас человек то ли оскорбил, то ли это, но здесь не про ту, не про этот момент, здесь больше как человек как будто что-то было поставлено, может, -то точка, может, какая-то новость ужасненькая. Но здесь ужасненько что-то. Прям сразу говорю ужасненько, потому что человеку это, допустим, в очень сильную депрессуху поставило. Но реакция более менее положительная была. То есть, шестерка, двойка чаш, девятка чаш. Возможно, отмахнулся человек. Ну, скребутся кошки. Дорогие мои, если вы загадали и что-то это да. Осторожней с этой позиции сразу говорю, то здесь чтобы не падать в какие-то вещи, а у меня любит этого подобное не надо. Ну здесь здесь почувствуем очень сильно печально грустно, очень неприятно, очень человек возможно даже этого не ожидал, либо ожидал, предполагал вы просто додумали и все это сделали. Вот Реакция была более-менее положительная Да я согласен, либо да это так. Но по мыслям четверка мечей, тройка мечей, четверка чаш, король чаш. Человек все обдумывал 500 тысяч миллионов раз, не удивлюсь, какую-то эту ситуацию, либо историю, либо положение с вами очень неприятное обдумывание, депрессия, погрязание в какое-то неприятное ощущение. Здесь Человек, возможно, ответил вам хорошо, но при этом заскребались кошки, да, бой боже. Осторожнее, если вы будете выбирать эту позицию, чтобы не падать в какие-то иллюзии и тому подобное. Ну, здесь именно вот. Это вот как вы знаете, это то же самое, я там ухожу, я не хочу с тобой общаться, мне это не нужно. Мужчина не ожидал, мужчине это не понравилось. мужчине, ну, ну, мужчина, да, хорошо, ну, может быть, так, может быть, иначе. Да, хорошо, окей. Но при этом сам попал в грустную депрессуху и в очень неприятный внутренний какой-то некий катаклизм, переосознание, пересмысление. Но здесь депрессию больше вогнался. Четверка мечей, тройка мечей, четверка чаш, король чаш то есть здесь ну, дарили больно человека подых не знаю может вы обозвали а он отшутился и нормально тоже может но тогда вы очень сильно просто задели в принципе человека но его реакция более-менее была такая лайтовая я уж не знаю но здесь как-то все прям это как типа развод ухожу точку либо обозвали вообще неприемлемо, что человек в принципе... Ну человек замкнулся. Может, вы обозвали как-то лево, да, но при этом не предполагали ничего. А человек это взял в голову и какая-то замороча пришла. То есть вот здесь может вплоть до такого разыгрываться, что в принципе для вас это так фигня, а шутка, да. А для него это очень сильно глубочайшая некая рана, и он это просто тяжело это воспринял, это тяжело ему удалось, либо какая-то ситуация с вами тяжело ему дается, либо далась. Поэтому вот здесь я бы сказала, осторожнее загадывая эту позицию. Поэтому вот здесь вот какая-то такая вот ощущение, такого вот немножечко реакции. Вот как-то да. вот да. Не особо приятненько, но Жизнь жизни есть жизнь. Поэтому давайте дальше. Здравствуйте, кто загадал зелено-желтую позицию, что он почувствовал его реакции мысли, когда вы что-то там сделали, вставляем вашу какую-то некую ситуацию. И семерка чаш. И восьмерка чаш. А, возможно, давно минувших дней загадаете. Поэтому ладненько. А может, вы уже не помните, что он загадаете. Окей. Предположительно, что-нибудь, да? Ладненько, что он почувствовал, когда вы вставляем его реакцию на мысли? Что он почувствовал? Его реакция. Вот это основа. Вот это не особо. И его мысли. Это интересно. Странная позиция. Стронненько, строненько, но интересненько. Так, э -э что он почувствовал? Пятерка чаш. Потерялась Надя Петрович хреново. Почудится по по вот именно такое ощущение. В ну, смысле? Так, Паш Чаш, королева Пентакли. Что он почувствовал? ]ieur. Король мечи. Да что ж так много людей? Может, это многие люди знают. Либо многие люди в курсе. Что он почувствовал? Это да, поэтому я сразу говорю, то есть вы что-то такое сделали, что-то сказали, но это не совсем за дело человека. Здесь более, м -м -м, здесь как какое-то возможное м -м действие, какое-то возможно особо для вас, для вас женщин важное, но здесь для мужчины не особо. Здесь как-то вот не расценил какой-то всерьез для себя. Вашу, какое, ваши какие-то действия. То есть не оценка всерьез именно с, с мужского у нас точки зрения. Поэтому, дорогие мои, ну здесь даже вот мысли какие-то более положительные. Ну вот как-то не, не оценил ваши, возможно, какие-то вклады, либо какие-то слова. Может даже не воспринял особо всерьез. То есть, а, а, больше мысли, больше позитивные, приятные, вау-вау, ура, радости, некое счастье. Поэтому ура-ура. А, здесь по реакции, здесь... Я бы не сказала, что и положительно это, но, возможно, некоторое, ну, знаете, как отговорка. Либо что-то сказала, что-то потом сказала. То есть, возможно, какое-то сказание не очень приятное, а так, в принципе, некое волнение, но... Не, я бы сказала, не особо радостная реакция. Возможно, какая-то вот давай так, а вот давай так, какая-то конфронтация с его стороны, либо его мнение, либо ä, мнение на данный момент как выход из ситуации, либо еще что-то. И здесь человек почувствовал более вот именно мысли положительные, приятные, то есть, ура наконец-таки, что-то сделалось, что-то поколышалось у человека, но человек не особо это воспринял всерьез. Поэтому а также поосторожнее с этой вот этой позицией, потому что ну, не особо. Если вы как-то хотели задеть человека, чем-либо здесь человек не особо задет именно в негативном ключе поэтому вот если в принципе в позитивном ну здесь короче как-то так если вы чем-то обрадовали допустим позитивным а вы просто вам интересная реакция то здесь более также умеренно здесь вот все все сказано и все, весь расклад сказано на умеренной реакции и не совсем плохо, и не совсем хорошо, понимаете? Если вы чем-то, правда, порадовали, да, укололи, закололи сердце, да, у Боже мой, но при этом не особо человек прям сильно порадовался. То есть здесь вот какой-то, я, я, не говорю, что человек сухарь, ну, попахивает, попахивает, что человек вот как-то Реакция средняя на все происходящее. Угу. Ну, такой больше уверенный в себе молодой человек здесь попался. Реакция средняя, но при этом мысли положительные. Некая победа, некая ура-ура, наконец-таки. Что-то человеку в реакции, я бы сказала, то ли не понравилось, то ли что-то не, не особо что-то просто обрадовало здесь. но какое-то прям взбудораживание я здесь не вижу. Здесь средняя реакция, вот средняя, все средняя, средняя, средняя, Но при этом положительные мысли. Что же вы там уже сделали, я уже не знаю, но здесь больше какой-то такой момент. Вот, короче, как-то так. Давайте дальше. Здравствуйте, кто загадал у вас на женщину. А... Так. А что она почувствовала, когда вы вставляем ситуацию, ее реакции и мысли? Так. Что она почувствовала когда вы что она почувствовала когда вы ее реакция на это ее мысли на ее мысли хм. женщина также не обходит оптимизмом в сторону Что она почувствовала? Тут положительное все солнце, счастье, исполнение желаний. Ну наконец-таки ура-ура! Здесь именно какие-то некие фан-фарушки. Фан-фарушки прям заиграли в ощущениях человечка, девушки. Ее реакция М -м, была реакция неоднозначно, возможно, некий момент закрытости, либо не показания. вау-вау! Что это ура-ура! Но здесь как-то сдерживание себя, сдерживание немножечко своей реакции по отношению ко всему, внутри, вау, ура, наконец, не покажем, покерфейс, покерфейс, никак иначе, И вот здесь вот это так, вот такой момент, мысли, соответственно, мысли, такой некое момент осознания. Это то же самое, что вы что-то предложили, так, не не по... так, нам надо это, это сделать, это, это уже надо сделать и тому подобное. А здесь здесь в мыслях полное какое-то некое счастье внутри, загрузка в мыслях, не показывание реакций Либо минимально, минимально. Мы такие, девочки такие. И вот здесь закружилось, а как это сделать? А как и а как дальше А что? А, подожди, а надо же это, надо же то. Я бы сказала, здесь немножко вот какой-то замороча в голове полнейшая началась после этого, а как что? А, вот что надо сделать? А вот, а вот, а, и, и вот здесь вот именно какой-то таком, без перерыва. То есть, а это же надо вот так, а это же надо вот так, а это, это вот как пригласили на работу. О, ура, ура! Не покажу, что пригласили особо. Ну. А как надо сделать -то? И вот здесь вот именно такого, как зайка-зайка бежит, спотыкается. А спотыкается он в голове, счастлив от радости. И вот здесь она, ну не покажем, мы просто бежим, потому что нам надо бегать. И вот здесь вот какое-то такое ощущение от зайки. Всем приветик. Вот, вот какой-то такой момент. Да здесь полное заморочие в голове. А как? А вот она а даже вот так поступить. Да, господи. Это вот, это проснулась наконец-то гитала с мужиком, который. А, а, ура, ура! Ешки! Она что вчера было? И вот здесь вот какой-то тоже. Нет, все хорошо, все хорошо, все нормально. Дорогие мои, вот здесь какая-то такая реакция. Либо, либо вот какая-то заморочек головная здесь, но при этом позитивно. <свес> вот это какой-то такой момент. А, прикольно. <свес> но реакция нет. Все нормально, да, все хорошо, да? все хорошо, да, все нормально. Ну но потом, блин, ну как же это, да, да, да я че куда я лезу, да, да, да, зачем оно мне надо, да, а как это все сделать? И вот какая-такая. <свес> Да, да, поэтому, дорогие мои, ну, здесь просто по-другому по по я уже, да, ну, здесь вот, здесь конкретно, здесь все как вот по ступенечкам, здесь все показано, и, в принципе, интересно. Ладенько, дорогие, осознание пришло великое, я так понимаю, с, -с, -с, -с, -с, этим, с этими <свеск> бурью ощущений, бурью эмоций, <свеск> поэтому вот, короче, как-то так. Спасибо, что досмотрели до конца. Желаю вам подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь. И колокольчик не забудьте, чтобы не пропустить какие-то уведомляшки и тому подобное. Поэтому желаю вам все самое лучшего и пока-пока.